Заверить список кандидатов депутатов, обладательного салфетического салфетического государства в Афганистане в Брест-Музыбраде. Регионателем в Афганистане политической партии «Помнисты России» в качестве 76 человек. будет ходе конкурса установления в заверенного списка подалочных представителей избирательного объединения, согласовать представительом избирательного обвинения Марьеву. Также опубликовать настоящее постановление, в том числе список, в объеме, установленном, специально установленном Федерального номер 67 Предлагаю гравит КФУ. Вопросы предложения есть? Прошу голосовать. Кто за проведение списка? Прошу голосовать. Единогласно принято. Представители от партии. Есть желание выключить. Уважаемая комиссия, Ракманов Александр Александрович. Второго а вопроса. регистрации полномочных представителей по финансовому вопросу, и выборным в соответствии с регистрацией полномочий в соответствии с регистрацией полномочий в соответствии с регистрацией правильно в соответствии да, регистрацией полномочий в соответствии Герова Виктора Николаевича, Рахманина, Рахманина Александра Валерьевича, полномоченными представителями по финансовым вопросам, районного объединения Коммунистическая партия, коммуниста России, выдать полномочным представителем по финансовым вопросам удостоверения становления формы и направления. Данное постановление, прошу вас об Переходим к третьему вопросу о заявлении списка кандидатов депутатов ЗАГС РОВИ 600 создают поединение избирательного облога по вызванию по избирательному отделению регионального отделения Борис-Антрибут и Всероссийской политической партии Партии Великой Отечественной. Уважаемые коллеги, в Санкт-Петербургской избирательной комиссии поступило в СУН и СУН и кандидатов Рабочие группы ⁇ комиссии ⁇ Они были даны в комплекте ближайшим образом. И с этим рабочие группы Петербургской избирательной комиссии, комиссии созыва по в региональное отделение Петербургской политической партии ⁇ 32 человека. Предлагаю утвердить то, что для наместномерения пошел единогласно принято. Есть, Есть желание выставить отпад. Да, уважаемый Николаевич, уважаемые члены городской избирательной комиссии, коллеги, представители избирательных объединений, мы сейчас подходим к завершению одного из первых этапов предвыборной от кампании. В итоге мне хочется поблагодарить. Присутствующие здесь члены городской избирательной комиссии за высокий уровень организации этого этапа. Я думаю, коллеги меня поддержат. Для нас очень важно, как для кандидатов и для избирательных объединений, поддержание эффективных контактов с комиссией, ваша методическая поддержка в рамках компетенции, доброжелательное отношение. Хочется с удовольствием констатировать, что все это сейчас присутствует. Особенное спасибо хочется сказать техническим специалистам, работающим с программным изделием, потому что, если бы не их поддержка Возможно, мы бы испытали критические сложности с заверением списка, но тем не менее, все это благодаря поддержке ваших специалистов было преодолено. Для нас очень важен контакт с комиссией, доступ к вашим решениям своевременный. И я надеюсь, что вот тот уровень сотрудничества, который сейчас сложился, будет впредь поддерживаться. Большое спасибо. Марина Евгеньевна, Надежда Юрьевна, от а сердца говорите, да? От всего сердца, да. Хотелось бы сказать гораздо больше, но, к сожалению, информации он еще не Говорите, говорите, приятно. Спасибо. Переходим к четвертому вопросу. О регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросу на предназначенном региональном отделении Санкт-Петербурга, партии Георгатических, пожалуйста, на подъемте. Уважаемые коллеги, Трафизину Марию Евгеньевну подрываю Михаилу Николаевича уполномоченными представителями по финансовым вопросам и избирательного объяснения региональное отделение санкт петербурга партии Великое Отечество. Будут уполномоченными представителями по финансовым вопросам и удостоверению становления кофе. Направить сведения об уполномоченных представителях по финансовым вопросам в дополнительный остров Сбербанка. Будет представительного предложения полномочным представителем. Пожалуйста, поддержате нам... Поданный по Единогласно принято. Переходим к пятому вопросу. О плане мероприятий по подготовке организации голосования избирателей насударки на полярной станции и проведению выборов депутата из Дума. Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается план мероприятий, который рекомендует принять собрания избирательных комиссий. Обращаю ваше внимание, что с этого избирательного цикла формирование э, судовых полярных участков почтовой комиссии э, формируется с капитанами судов, начальниками полярных станций. представлены для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимость услуг по снижению инфрационных на Уважаемые данный проект предлагает в, том, о, в, создании, учета, в, в, для в организации, существующей информации, учета, времени и для проведения предвыборной агитации, объем и стоимость размещения регистрационных интердексалов и всех этих данных при проведении высшего собрания. Данные формы представлены в приложении к номер а, 1 по 5. -го. Также предлагается утвердить разъяснение порядка предоставления а, данными организациями а, всех, всего перечня этих сведений. А, данные а, формы и разъяснения Мужчины на нашем сайте в разделе информационная система Вместе с тем мы хотели бы напомнить о том, что данные, сведения необходимо будет представить в санкт Первом избирательном комитете и комитете организации не позднее, чем через 10 дней после со дня голосования, то есть не позднее 28 сентября. Прошу держать данный проект постановления. Вопросы по не постановлению. Есть. Я вчера давал замечание по пункту третьему. Ну, правильно указывается. Сначала подраздел, потом раздел. Подраздел какой то раздел такого. Разместить на официальном сайте избирательной комиссии в разделе. раздела. Пункт статьи. Подраздел раздела. Не наоборот. Это Сначала подразделение, Да, я вчера это же писал. Угу. И второе, нужно ли нам указывать формат МСВ? Вот, прямо, прямо указывать формат МСО. Вот, я тоже это вопрос указал во-первых, это не обязательно, <соединяющие> а во-вторых, лучше, мне кажется, мы же говорим, что в формате F, F, да? да? Нет, нет, Дмитрий Юрьевич, здесь э, вот в чем, видимо, вопрос. Я поясню, в с этой ситуации, что сейчас излагают в том формате, который невозможно редактировать. А вот тот э, формат rms он э, копируется, и те, э, кто будет те, кто будет его использовать, а нет. Могут туда свои вот дакцию, свои... А Какую редакцию тут составлять? Но они вставляют сведения, они туда пишут название своих. То есть сведения. это, наверное, можно скачать с а, нашего раздела, Да, и пользоваться. пользоваться для того, того, чтобы... Чтобы... А, то есть это указание да. для того, чтобы они могли пользоваться. Да. Ну тогда это вот замечание снимаю, а только остается, что сначала подорождает. за заданы постановления с этих предложений. избирательного участка в месте избирательного участка в месте временного избирателей по частной федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы. 29 июня 2016 года территориальная избирательная комиссия 113 обратилась в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в пройдет согласование образования избирательного участка вместе временного пребывания избирателей в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных и священ. Расположено по адресу. Санкт-Петербург, поселок Песочный, Ленинградская улица, дом 68А, литера А. Согласно письму Санкт-Петербурга, в Среднепургского государственного бюджетного антикределения правоохранения Санкт-Петербурга, в Клинический и Органический Центр, специализированный в медицинской помощи экологические 21 июня 2016 года, оно рассчитано на 530 только месяцев. Учитывая сложные проекты, рассматривается классование образовательных радиоучастков внести временного поступания и избирателей. В Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении правоохранения Санкт-Петербургский научно практический центр специализированной медицинской помощи онкологически распространенной базы Санкт-Петербург, спасибо, срочкой, прекрасный луцинок 68А, А. Номер 1270. Вопросы не Прошу проголосовать, кто за это И Восьмому о а времени представления помещения для проекта в законе говорится о том, что время устанавливается сам требует порядка комиссии или по получению комиссии. В законе о выборах предговор говорит о том, что устанавливается комиссии. Мы объединили два получения территориальной комиссии и получили свое представление, которое получает территориальная комиссия определять грех, представление, получение, дарительство. Я про писал, да, я знал, что убрали культ-2, да, где я предлагал предложить директориальную комиссию сам все равно установить время предоставления помещений, помещений не превышающее двух часов для каждого кандидата или избирательного объединения. Давайте, пожалуйста. Дело в том, что... А я закончу и потом попалась. Да. Соспой. Дело в том, что если... Допустим, пойдут у нас такой разного, у нас в пределах одного избирательного округа, даже назад все год, вот, две территориальные комиссии могут работать. Одна в основном одно время, другая другое. Могут э, начать жаловаться кандидатов, что вроде как нарушают, нарушаются и права в части а, равенства и так далее и тому подобное. Поэтому я предложу такую не оперативную норму, а как предложение территориальной комиссии, время более для каждого кандидата или избирательного время ограничено. Здесь тоже и я согласен с тем, что можно рекомендовать давать себе несколько какое-то но давайте тогда обсудим, какое время, время и какой расчет этого времени, кто специально для себя произведет. То есть, надо, если, если нас, нужно как-то ограничивать, если, мы, если, если надо, важно, почему мы ограничим право? 2 часа, Почему 2 ну, 2 ну, я, естественно, его вопрос предложил 2 часа, поскольку это не много, и не мало, это нормально. количество, ты где, да. Это не будет решение, эти рекомендации можно делать письмо в по Можем написать Почему вам стик Решение на это. нормативный документ мы таким образом возьмем ограничить участие. Почему два? Почему час писать? у вас и будет, так Кто-то час писать, а то принцип правительства, это скудая все мы Можем рекомендовать? Письмо рекомендуем. Письмо. А вы? голосовать за данное? это. Я Я да, вы хотите, короче, получить, я был бы Сдержался, да? Нет, я порвать. Против. Я порвать. Поскольку я автор этого проекта, я не а просто так его писал, я подумал, а а что? Давайте, давайте решим. Давайте переволосуем. Вы сейчас не думали, я думаю, это что придет. мало кто из вас его я даже не читал, читал, читал, на самом деле. Кто-то прочитал, кто-то не кто нет. Но если мы сейчас сами свое это решение здесь не определим, примерно хотя бы для них вот, завалят вас, А сколько, а кому? Да. письмо А вдоль... А вдоль... А вдоль... А вдоль... А вдоль... А вдоль... А вдоль... А товарищ, вы просто вы придете вы и вам скажете, а мы решили действительно... Вот будет да, постановление, а будет письмо вас, господин Долич. Наше мнение А Он был же? А с вами? С не будет. Мы голосовали путем, переходим к телевизионному адресу. Рабочей группе по предварительному экспонателю жалоб заявлений на решение и действия избирательной комиссии комиссии референдума и их должностные действия, нарушающие избирательные права и право на счет решения в гражданской степени на решение законов. Уважаемые коллеги, а, к сожалению, ни одна избирательная компания даже при любом нашем желании не обойдется без обращения в форме жалоб. Начинает нашу, нашу работу, наша комиссия, рабочая группа, к предварительному рассмотрению жалоб. В связи с этим предлагается, без с кадром извинения в Санкт-Петербургской комиссии, и обновить ее состав. Руководитель рабочей группы Липпелева, два заместителя руководителя, Карасов Красненский, члены рабочей группы Маранков, жданного Засвета, секретарь Севкова. Все члены Санкт-Петербургской комиссии по сложившейся традиции приглашаются на заседание рабочей группы жалоб. Положение в положении о группе у нас изменений нет этих За исключением того, что заместители избожного вопроса вы пишите. Предлагаю проголосовать. Если что, знает? Конечно, Прошу голосовать по заданному постановлению. И положение Положи... Положи... Положи... Положи... Не изменили. Положение изменили. Положение изменили. Я бы хотел конкретизировать, конечно, вот куда поступает вот. жалобы. Какие сроки рассматриваются. Инструкция по делу производства в Санкт-Петербурге проектной комиссии. А7. Работа с Мы можем сделать ссылку на инструкции по делу производства вот, и соответствия. Да, да, да, работа с положение населения. Работа с расчетом населения. Работа с Работа с расчетом населения. Работа с расчетом населения. Работа и в инструкции по именному производству Санкт-Петербургской. Ничего нового применительно к работе рабочей группы в эти документы не вносится. Это уже все установлено на Поэтому предлагаю предложенную редакцию поставить Предложенная редакция, Прошу проголосовать. Кто за данное постановление? прошу проголосовать. В итоге единогласный. Спасибо. Время переходит к 10 вопросу. Об исполнении лицей в комиссии изменение в связи с решением в связи с состава комиссии кто за данный постановление, прошу прописать. Нет динамицы прибыли. Повестка исчерпана, из раздела разные кого-то пропал. Не перебивайте Да, у меня уже так это, пару кишения понимаю. Стоит репарит партии и полномочные запасы на вопрос, приходится держаться. Сейчас мы подготовим документы, минут 10.